Добрый день! В этом году Blizzard представил обновленную линейку, очень плотно обновленную. И сегодня на тестах у нас одна лыжа из как раз этой линейки. Поехали! Ну, что могу сказать, эта лыжа попалась одна из последних после теста всех лыж линейки. И обычно, честно говоря, я уже привык к тому, что на самом деле хорошие лыжи, как бы верхние, они, ну, как бы хорошие, да, те, которые пониже, они как бы поплоше. Хотя, с другой стороны, как бы тоже такой вопрос спорный, потому что у некоторых... Производители бывает все наоборот. Но так вот в ситуации с Близзардом как раз ситуация наоборот. На мой взгляд, мне эти лыжи показались намного интереснее, чем их старшие товарищи по серии. Вот, интереснее по всем параметрам. То есть, да, они, безусловно, менее какие-то, наверное, фиктивные. Потому что в них что-то там, видимо, не доложили какого-то усилителя. Они потеряли в цепкости, они менее цепкие. Они потеряли. В рельсовости То есть они как бы идут резную дугу не как бритвы Но они приобрели некую мягкость и эластичность Которая сильно повысила Вариабельность поворота Как в резной дуге, как и не в дуге То есть они стали намного комфортнее Они стали приятнее в катании Они стали вариабельнее Просто им элементарно да, они, они не навяливают вам какую-то запредельную скорость Они нормально идут в свою резную дугу Которая примерно там плюс-минус 14-16,5 метров вот, в ней они как бы спокойно маневрируют, то есть ну, вы можете поддавить получить меньше, там отпустить помольше из нее они уходят и возвращаются достаточно комфортно и мягко, она такая, знаете, не идеально, не рельсовая, не резаная но зато вот за счет этого плавности, мягкости перехода, выхода и возвращения, она приятная, то есть вы не боитесь из нее выскочить и легко можете вернуться назад, опять-таки все я говорю, что вот как бы часто я говорю одну и ту же вещь, что в любительских лыжах очень важен вот этот аспект применимости в реальных условиях катания, то есть когда вы не на персональной трассе фигачите там Свои там 18 метров, да а Когда вы попали в реальные условия, когда есть трафик Есть кочки, бугры, то есть в этих лыжах За счет этого мягкого перехода в резное катания, катание Вы всегда можете подсбросить скорость Не теряя, да, в принципе Сильно в скорости, зажать какую-то траекторию Уйдя в скользящий поворот Потом вернуться в резную дугу Продолжить выписывать дуги там Вашему любимому там 16-17 там 17 метров да, они не идеальны в цепкости и на совсем там ледяной трассе Они, конечно же, слетят с траектории Вот, ну, как бы Ну, как бы, ну, не надо кататься по ледяной трассе На вот этих лыжах любительских, да Потом, честно говоря, я, как бы, катаюсь много И я редко попадаю в условия Когда вот у тебя вот и все, и других вариантов нет Вот только лед и хардкор такой В течение там, всего отпуска, и там вариантов нет Там трассу не сменить, там и все Ну, Поэтому, как бы, такие лыжи мне, в принципе, интересны. Я не скажу, что они прям вот прям бау, потому что в них, как мне показалось, немножко недостаточно на их уровень динамичности. То есть, от лыж такого класса я, наверное, жду больше какой-то динамики, больше интересности больше стрелючести, эти нужно дожимать, для того, чтобы они выдали то есть динами динамику они дали только в очень коротком повороте, когда вот реально начинаешь ехать, срезая верхушечки, закрывая совсем поворот в банан и вот на этом прогибе задника они выстреливают, вот можно это выжить, можно это выжить. другой вопрос, а тому, кто это может выжить, как бы на насколько такие лыжи вообще нужны вот, поэтому, конечно, надо смотреть по цене и думать о том, что в принципе, это лыжа такого некого среднего уровня для любителей, для начинающих прогрессировать в карвинге, которые дадут им некую резаную дугу и которая будет в какой-то вмеренном, ну, какой-то длительный период интересная. То есть никакого спорта, конечно, здесь нет и никаких компетишенов здесь нет в плане вот соревнований. Это не соревновательная лыжа. Хотя, в принципе, если какое-то совсем любительское бане в категории там, 50 лет и старше, ну, может быть, вполне, почему нет. Но, честно говоря, если хорошая физическая форма Которая прекрасно застегивается там На животе Ну, как бы отлично Вот Такие вот лыжики В топ, конечно, они, наверное, у меня они, Скорее всего не попадут вот. Но, в принципе, ничего плохого про них сказать не могу Пойду за следующим, чтобы не пропустить Подписывайтесь, заходите чаще, пока